<смех> это выглядит как троллинг. Ну потом его как-нибудь там, ну, замажут, подмажут, ну, что-нибудь там сделают. Вам самим не стыдно? Дамы и господа, это срочное включение. К сожалению, у меня нету а, какого-то парадного костюма для того, чтобы с вами обсудить этот торжественный момент. В ЛАО собрались строить новый современный, точнее, не просто современный, мега-современный надземный пешеходный переход. В этот момент мы слышим аплодисменты, как жители и говорят, что наконец-таки нас избавят от пробок. Это, в принципе, главная причина, почему мы его решили строить. Про то, почему надземный пешеходный переход сама по себе идиотская идея, мы говорить не будем. Мы это упустим. Если хотите, я вам расскажу об этом как-нибудь потом. Сегодня мы с вами посмотрим на этот мега-современный надземный пешеходный переход. И вы сейчас поймете, почему я улыбаюсь. Мы посмотрим на его рендер. На мегасовременного. Подчеркиваю, это очень-очень важно. Это мегасовременный подноземный пешеходный переход. Окей, все. Мы разобрались. Приехала комиссия. Сказала, что нет, вот все. Здесь никак зебру нам не нарисовать. Здесь мы делаем только наземный пешеходный переход. Только на него и никак по-другому. Окей, все. Мы это приняли. Мы это... Усвоили. Итак, смотрим на этот супер-мега-современный пешеходный переход. Мы переходим на сайт «Сочи-24» и нас встречает замечательная, просто прелестная, уже вот с первых кадров, картинка этого наземного пешеходного перехода. Что мы здесь сразу видим? Мы видим, что в мега-супер-пупер-современном пешеходном переходе не смогли, блядь, сделать пандус вровень, с тротуаром. Это, это, ну, ну, то есть это первое, на что я обратил внимание и решил сразу вам записать ролик. Потому что это... Понятно, что он сделал отвратительное. Понятно, что это просто это... Это ужас какой травмоопасный. если это можно вообще назвать пандусом. Зачем двери? Это пандус. Я просто... Я понимаю, что, скорее всего, те, кто рисовали этот э, рендер, они никогда в жизни в руках не держали коляску. Они никогда в жизни не ездили с инвалидом на инвалидной... Ну, точнее, не катили инвалида на инвалидной коляске, или даже на детскую коляску не катили, и не представляют, что вот, даже вот эти вот там, сантиметр, полтора сантиметра вот, вот, это, вот бетона, это это все, это уже предел... То есть это уже преграда, и преграда серьезная. Для детской коляски не так сильно, но для инвалидной это все, это вот все, это тупик, дальше уже не поедешь. По поводу этих самих пандусов, я, я вам просто покажу вот эти вот видео, вы, вы в принципе должны сами понимать, что это ну, это, это очень травмоопасно. Ладно, хорошо, ну, ну с кем не бывает, ну косяки, да, ну, ну господи, ну, ну разве вы не косячите, ну, ну подумаешь, ну, ну потом его как-нибудь там ну, замажут, подмажут, ну что-нибудь там сделают, как-нибудь дощечку подложат, ну еще, ну, да, ну что это? косяк, ладно, окей, хорошо, упустим это, допустим я иду с коляской, а мне не надо подниматься, мне надо пройти дальше, как я, блядь, это сделаю, если у вас кребаный пешеходный переход на... Вы, вы, вы, вы это это рендер это, это картинка я еще раз вы на картинке его нарисовали в, в полную ширину улицы я думал что вот эта вот вся боеда с, с, с, с отвратительной планировкой это ну, ну так построили да ну по плану было одно потом пришли таджики, там я не знаю еще кто-нибудь построил по-другому и вот ну как бы кто-то кого-то не до понял такая вот херня нет блядь, вы изначально такую хуйню рисуете как ну вы, себе, вы просто вы смотрите на картинку. То есть вот, вот пандус, это ширина детской коляски. Она, блядь, не, не проходит туда. А если не проходит, то впритык, вот в эту щель вот между вот, вот этим замечательным эскалатором и замечательными лестницами с пандусом. Вот как, как, хорошо. А если там два человека проходят? А если, ну, что за трем людям с колясками? Это что, вы, блядь, пробку создадите? Это, это выглядит как троллинг. И это еще первая картинка, то есть мы еще даже дальше не достали, мы просто мы смотрим на самую первую картинку и видим уже тотальный пиц. Мне кажется, что это делали те же люди, которые планируют вот, станции РЖД. Вы настолько ненавидите людей. И это еще раз, это не к администрации Сочи, вопросы. Понятно, что им-то они где-то там, где-то им вот они посмотрели такие, да, вроде да, все, окей. Понятно, что они не смотрели эти картинки, ну, внимательно не смотрели. Они посмотрели, ну, выглядит вроде красиво. Давайте строить. Я хочу спросить у тех, кто рисовал этот проект, у тех, кто это делал, ну у вас же есть глаза, у вас же есть руки. Как, Хрен с ним как это одобрили? Как вы это, такое нарисовали. рисовали? Хорошо, предположим, все, мы, мы разобрались, все, пройти с коляской прямо нельзя. Придется только один вариант. Екать, кокость, накость подниматься, скорее всего, мы поднимемся и со, с, той, с той стороны спустимся. Ну, логично, да? Мы смотрим следующую картинку. Там блядь, нет такого! То есть с той стороны нету спуска вниз! То есть есть только подъем наверх, вниз спуска нет. Все, что? Как? И мы, значит, видим, что нам надо по этой лестнице с коляской подняться или сумкой. Предположим, что мы идем с большим баллом, широким, там, сумкой, я не знаю, еще что-нибудь тащим. Нам придется подняться, даже если на рабочем хорошо предположим, эскалатор работает, мы. Поднимаемся на эскалаторе и спускаемся, вниз. Хорошо, если я один, а если у нас 10, Интересно в том, что дальше там, там видно, что они эту улицу специально расширяют. То есть, блять, для того, чтобы впихнуть эскалатор, у вас ума хватило расширить улицу, а для того, чтобы сделать обход пешеходам, где? на той стороне улицы, ладно, слава богу, есть хотя бы для пешеходов проход. Мы не говорим о том, что у них там следующая сибра хреново нарисована, но это, это, это ладно, это, это мы уже поняли, что тут вообще, хоть... Какую-то логику искать бесполезно. Не, не логику, точнее, а хоть хоть какое-то соблюдение, хоть каких-то адекватных, я не знаю, как это назвать. Можно даже не то, что техническую литературу какую-нибудь прочитать. Не то, что даже, я не знаю, погуглить немножечко, как должен выглядеть наземный пешеходный переход. А просто, блядь, посмотреть свой же проект. Я, я, я, я, я не знаю, это, это выглядит как троллинг. Я, я на полном серьезе могу предположить, что чуваки, которые рисовали этот проект, они просто троллили администрацию города, они такие, разве они смогут вот, вот такой проект принять? Тут вопрос даже уже стоит ним, нужен ли он? Хорошо, вот он нужен, все, нам нужен, нам нужен надземный пешеходный переход, мы требуем надземный пешеходный переход, вы можете сделать его нормальным, пожалуйста, хотя бы нарисуйте его нормальным. Неужели у вас в голове такой враг? Даже вот я смотрю, у нас два сантиметра, вот, 2 см, вот сколько там, десять-пятнадцать сантиметров бордюра, я не знаю, как правильно там, поребрит бордюр, от него до начала лестницы, то есть, даже здесь, то есть, ну, это дьявол в мелочах, а потом, когда это построит, и когда люди будут поэтому ходить, они такие будут, вот, ну, неужели, ну, на стадии проектирования, на стадии строительства, на стадии, там, одобрения, принятия и всего вот этого, неужели никто не понял, что это полный Я, я прям, я не могу просто, правда, мне вот, не, вот как у них, с, с той стороны, вот, я, я, я хочу в последний раз, вот, вот, серьезно, вот я все, я уже отошел, мне уже даже не смешно, вот это ваш уровень? То есть вам самим не стыдно к дизайнерам? промышленным дизайнером, кто это все рисовал. Ну, я, я же знаю, что это, это, это не в один день рисуется. Я же знаю, что это э, не за 100 рублей нарисовано. То есть вы, вы 3D Макс для этого покупали? Вы, вы, вот вы для этого учились? Если вы там заходите, потом на меня выйдете, выйдите, я вам, в книжек подарю. Потому как надо строить... Точнее, не надо, почему не надо строить надземный пешеходный переход. Я вам бы спонсорскую подписку на канал Аркадия Гершмана подарю, чтобы вы сидели, смотрели и там вникали, я не знаю, там развивались как-то духовно, морально.